Ты когда-нибудь задумывался о том, как мимолетна жизнь? Мы привыкли смеяться над бабочкой-поденкой, которая рождается в обед, а умирает на закате. Но если посмотреть беспристрастно, разве мы, люди, принципиально чем-то отличаемся? Быть может, мы бессмертны, как древние боги, или выпили эликсир вечной молодости? Увы, Нет. Наши далекие прапрапредки, щурив глаза, смотрели на алое солнце, тонущее в предгрозовых облаках, восхищались рокотом прибоя, тонули в своих личных мечтах под звездным августовским небом, лежа на лугу. Никого из них больше нет, и памяти о них не сохранилось тоже. Миллиарды людей посетили эту жизнь и ушли, тихо прикрыв за собой дверь. Жили, чувствовали, любили, все как мы. Все до единого исчезли. Но горы, закаты, океаны и звезды остались на месте, как вечные часовые, следящие за порядком. Если бы каждый человек на планете понимал это, осталось бы у нас время на чепуху, нелюбимую работу, чуждых по духу людей — на ненависть, зависть, тоску, неверие, скуку, слабость, цинизм, презрение. Стали бы мы тратить драгоценные месяцы жизни, исполняя чужие мечты, терзались бы страхами, что подумает она нас толпа? Жалели бы себя, бегали бы за деньгами, как прокаженные, становились бы приложением к своему костюму и автомобилю. Нет. Когда отбрасывается лишнее, остается лишь танец. Танец жизни и любви, которым мы объясняем себя. Прожить жизнь правильно, значит станцевать так, будто никто не смотрит. Ведь в конце концов ты один во вселенной. И она отбивает тебе ритм прибоем океана, всполохами крозы, сменами времен года. «Танцуй безумец. Танцевали Леонардо да Винчи, Ломоносов, Микеланджело, Стив Джобс и Достоевский. Танцевали, взмахивая теориями, изобретениями, шедеврами. Когда лишнее отпадает, будто засохшая глина. Остается лишь извечный вопрос. Чего я хочу на самом деле? Петь. Строить бизнес империи. Писать лучшие детские книги. Готовить еду, которой не стыдно накормить всю вселенную. Делать так, чтобы ни один ребенок не задал вопрос. А кто моя мама? Любить до дрожи в коленях. Лечить рак. Вызывать гордую улыбку родителей. Строить дома. Ухаживать за садом. Все это танец. И правила жизни незыблема. В памяти потомков остается лишь тот, кто танцует по-настоящему. Танцует то, что у него в душе. Таких Вселенная любит. Таким она дарит бессмертие и вечную молодость. Только таким. И если вдуматься, наш танец не одиночный. Ведь у нас есть партнер. Наша настоящая мечта. А теперь...